Всем привет, с вами Хэндэди и... Аспер. И пог... Алло. Алло, привет. Здорово. Че, на... э, мне 15. Красавчик. Привет. Э, привет. Э, привет. привет. А, приветишь наш? На. Да. конечно. Ну, давай, как твой ник? Данилка, раз 305, шесть один, кто-нибудь. Ну, напиши этот, в чате. В чате? Ага. А, вот. Все эти кал отправил. Сейчас а, ты меня куда-то в яму. Классная ловушка. Не, -а. Не действует. Давай. Давай. Нафига ты меня в ловушку ТБ. Давай топор. А, Сейчас. Так, какао. <клес> как там твой еще разник? Андрей что-то? Данилка. А, данилка. Данил. А, вот все. Где? Я тебя не вижу пока что. Вот все. А -а -а. О, фига, у тебя большой дом. Ты с там играешь? А, я, да. А, меня можно, ТП как бы? Да, ТП хочешь. А, ну все, ну, я просто хэнди иду. так. Добавишь? О -о, большой дом, конечно, дам Добавишь? это а у тебя ловушка, да? да. Позже мне эти текстуки не понравятся. О, позже ты, ты нашел этот? Или тебе админ дал барда? Мне дали, я выращу. Жесть. Скажи тебе дом большой, долго строил. Да нет. Сидеть. Чего-то Данс добавишь? Да, да, да. Сейчас, да. добавляю. Что это твой ник? Да что это на месте не а, у меня Хендади. Оба вот так стойте, сейчас я пишу уже Давай, вот так рядом станем. Кто идет? Да просто так. Оп. А кто это сделал, да? Да, кто же меня ударил-то? А? Ай! Ребята, вы уже как увидели, что он его убил, а меня просто он не успел убить, потому что я отключился от сервера, потому что я уже, ну, знал, что он нас убьет зельками. А, я ему еще не успел это заснять, я ему сказал, что отомщу ему, и отомстил я ему таким способом, как бы у него был дом, я написал RG-инфо, и у него был дохрена человек, вписанный в адовнеры. А я зашел под их ники, оказывается, они... Ну как, я не я зашел, а мой друг зашел, я его попросил, у меня просто максимальное число было зарегано. А, он зарегался, пароль написал, мне кал прописал, а, я его и пыхнул в этот дом, он посмотрел, может ломать, он, оказывается, может ломать. Потом, ну вот, смотрите продолжение, что было. Все можешь? Добавляй <клышко> меня быстрее, регион добавляй. Рг. А как регион называется? Ээ Рг инфо напиши. Капец, я же сказал. Денни. Эмм Рг. Как писать? Отдовня. Дэнни. Дэнни. Зачем Дэнни-то? Ханади. А зачем? У вас недостаточно прав. Да ты не так написал, сейчас я тебе напишу в скайпе. Рг Адовнер. Достаточно прав не пишет И напиши мне название региона. Ден. Дэ, ой. Там L что-то 123. Да это не название, дебил. Напиши RGNF, и там сверху регион. А регион L1, 2, 3. А ну прочитай мне его. Да-да-да, быстрее, я сам сейчас тебе напишу. Ну там, L? L. Сейчас я сам напишу. L1, 2, 3. 1, 2, 3. Два, один, шесть, шесть. Еще одно 6. 4, 5, 4. Все, я скину 4, 6, Добавляй меня быстрее. Все. Добавил меня? Да. Добавил? Да. Вот, все, давай, удаляй их. Давай снимем, давай снимем. Да я уже снимаю а, Ребята, блин, я, я забыл, я затопил просто Мы только что играли на себе. Э, зашли, короче, тпш как кого-то челоку Написали эргоинфу, посмотрели Какие тут э, люди, короче, сидят э, Мы подписались под одним ником э, Я зашел, он не зарегистрированный Я зарегался э, Пришли сюда на дом И, короче, ребята Вот, вот, этот, этот весь дом будет наш Сейчас да, будем. Быстрее а удаляй, блин. Я не дремовый его. как, как, как. как я уже удалил одного. Давай, удаляй. Главное, Данилку, удали все. Все, да. я удалил, удалил его. Все, капец. капец. ребята! Капец, <связь> я же сказал тебе. Жесть! <связь> <Det -4> Это просто. Вот хоть серия может быть, если мы больше. Ай, звуки, звуки, звуки. Вот если эта серия хоть и будет маленькой, ребята. Все равно мы забрали вот этот в дом. Это честно, без обмана. Мы не сами построили этот дом. Мы только что сюда зашли. Ой, я случайно тебя удалю. А, ну нормально. Че красавчик. Нет, под этим ником тебя удалил. Ребята, у меня просто столько радости. Смотрите, а, этот, мы, мы хотели вот как забрать дом, вот как мы сейчас. А, мы написали кал -к одному человеку. Вот а, он нас убил. Да. она Им, убил. Мы да, мы ему мстим, короче. Посмотрели РГИнфо, посмотрели, какие тут ребята, владельцы. Мы зашли сюда, под ником какого-то человека, он не зарегистрирован. Я зарегался, тпшнулся на хом, и всё, этот наш дом, это наш дом, ребята, это, это просто... Ай, не ври, ты на хом не -то А, ну, ну да, да, да, извините, извините, я, я, я к нему, к вот этому чудику. Кстати, канал его будет в описании, обязательно на него подписывайтесь. Он снимает хорошие грифер шоу, да. Это. Стой, удаляй, это не чеши, ты языком. там у меня Радости просто. Ты мне писал? Да, Рем... Ремов... да я удаляю их всех. Овэй овнер. Как я не знаю, я ни разу не удалял. Овэй овнер. Как какой тебе грифер? Если ты а, даже я, я первый раз. Не можешь удалить никого я Первый раз. Так, теперь Данилку надо удалить еще там. Да. А, ребята, у меня столько радости! Столько радости, что мы забрали этот дом. Да у меня то же самое, все, я удалила. Все? Теперь участников надо удалить. Пиши меня. Да, нет, ты под тем ником зайди. А, ты меня вписал в тот ник? Нет, я еще не вписал тебе. Ты подписывай, слышь, сейчас я напишу вот Ой, у меня ник. Да я понял. Ты главный на сервак, зайди. Я в шоке. Своим Ребята, ладно, я сейчас поставлю на паузу. Поставлю на паузу. А зачем на паузу-то? Она ж выйдет, ну ладно. Блин, у меня столько радости, это что мы загрели этот дом. Угу. Блин, вообще хренеть. О, представь, удивление Данилки. Да, Там, он кстати, только заходит, у, вас... у него такой пукан взрывает. Я говорю, речи надо было добавлять. Здесь, это, это у меня столько раз Все, я зашел. Yeah, я что-то неправильно регион написал. ТП ко мне. L. Я уже я ева уже дома. А, ah, да, ты там ком же прописал. Ладно, ребятки, мы продолжаем. Это, это такой дом, это просто... Ты этот удали из этих участников? Так, ты же мне не писал. А, да, да, да. Так, подожди, какое-то тупое название у него, L1, 2, 3. 4, Давай 5. я тебе напишу. А, после пятерки пропустил. Блин. Только тут сундуков, там столько алмазных мечей. А мы еще не смотрели? Я смотрел. А, да? Ты вписал меня? Нет, сейчас, подожди. Ты меня, я тебя забью. Я тебя убью. Пишу. А, это ты... Ну, у меня полседечка, полседечка, все. Так. Спиши меня, слушай. Да я не могу в этом это э, региону неправильно пишу. Название, скинь мне в скайпе. <сос> а я <же> скинул тебе? <сос> а где инфу? <инфонт? сос> <Подожди, сос> я тебя скинул, вот он. L один два три четыре пять четыре Вот. <сос> а подожди. Вот такое вот название. L один два три 4, пять четыре три два один 6. Да все, я понял? Фух. Вс, я тебя добавил, быстрее удаляю из участников. Напиши мне как, я ни разу не пробовал удалять. РД. Ремовы овна, я знаю только. Ремовы амбамбер, как-то так. Ремов... Ну напиши мне как. Ну, напиши. А, -а, а. Сейчас я сам их удалю. В какой с я не понимаю. Да я. я ж же первый раз, и тебе еще раз говорю. Кстати, хорошая идея у меня была, да? Про этот. этот. Ну, попробовать зарегаться. Не, ну, ну, это как бы никак можно было по-любому проверить. Блин, я вот я до сих пор радуюсь, сколько сколько они делали этот дом, сколько они. Я в шоке. Сейчас я поубиваю зомбаков Да, они сразу там зайти Ай, зачем эту комнату для зомбаков делали что ли? Я не понимаю. Так что они там спалится? там вроде бы они спавнятся. Там что ли? А, да, да, да, тут такой коридор, а тут темно. Что я как-то пишу. Ну, что О, боже, ты меня вписал. Да, я тебя вписал а, давно ты... уже. А, ну да, вписал точно. О, три яблока, 42 хлеба, раздатчик. Посмотрим, что в сундуках. Так. Алмазный меч на небесную кару, гибель насекомых, острота 2 я себе заберу. Овнер. Нет, мембер надо. Да. А, я одну М пропустил. Все, удалил. Ой, тут алмазные сеты, золотые яблоки зачарованные, меч на гибель насекомых, защита от снарядов 4, удача один кирка. Просто в участниках еще Данилка есть. Так, выпиши его нахрен. Ну, я его так хочу. Вот, вот, 7, Блин, ну Всё, сколько... Я, я удалил. Мне да. главное всех удалить и будет спокойно. Так, Всё, мы, да, на еще какой-то... Вс ⁇ да, участники. Ну, вообще, я в шоке, мы... А, ну ладно, мне все-таки нужно еще немножко получиться. О, я тебе наш ⁇ меч. Вот, все, посмотри этот... Э, напиши. Все, больше никого нету. А-а-а-а-а. Все, ну, ну, надо сейчас вот. Подводь в этот сундук, посмотри в этом засушении. Почему мне алмазную броню надо взять? Так, я поломанный не буду брать. Блин, если я бы один был бы, я бы весь дом разнес. Да зачем мы в этом доме еще жить будем? Ого, алмазы это пор прощесть 3. Удача 3. Мне кажется, они дюпальщики. 9 алмазов. О, защита 1. Слышишь, они дюпальщики. Я вижу. Так, возьму себе это. Если честно, я бы разрушил весь дом. Не, ну я бы тоже разрушил, но нам же где-то жить все-таки надо. Ну да, пока что. Пока что. Так, что за... Ого, отдача 2. А ну это говно, говно. Говно, говно, но. Острота 2, короче, тут самое такое. Ой, там тема изумрудных блоков. Обыча острота. 22 алмаза. Ребята, о, тут зельки. Ох, смотри, смотри, что я нашел. А, На. Смотри. Ох ты. А почему не зачарены? А, зачарены. Зачарены. Капец. Так, я возьму себе шлемак, вот еще. Я тоже немножко удивлю. Просто я не раз так же не делал, просто я знаю, что. Бывают незаряганные люди и добавляют вырыги. О, защита один. А, ну я тоже нашел. Так, проще, сейчас один, эффективность два, ребята. Мы просто сейчас... Они нам ничего не сделают. Это теперь наш дом. Так, возьмем тебя... Все, я понял, что надо сделать. Давай РГ, флаг. ПВП выключим, чтобы нас не убивали. Так, сейчас... О, смотри, что я еще нашел. Сейчас, подожди, я флаг выключу. А, недостаточно прав у нас. Блин. Блин, тут только админ может делать. Он что за кого? У... Отца... По... Смотри. Ай -яй -яй. О! Смотри! Че там? Ай-яй-яй. Капец. Посмотри. Ты. Посмотри. О, все. <с> ну она поломана, это плохо еще. Ну. Блин, ну я, я вс, короче, вылаживаю. Ребята, э, мы в этой серии загрифили такой охрененный просто домец. Если вам понравилось это грифер-шоу, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал Хеннеги. Ну, мы, наверное, будем заканчивать на этом или нет? Ну, да, наверное. Блин, ну, ладно, я, я хочу его разнести прям. Я тоже, я тоже так хочу разнести. но все-таки давай еще пару серий с ним, а когда уже... А, ну, под нет, конец, нет, да, под конец разрушим все. Да. Пошли. Ну что ж, ребятки, подписывайтесь на, на, на наши каналы. всем лайки. Всем да, всем дальше, всем.